замечательные представители знака зодиака стрелец хочу поздравить вас с наступившими и наступающими вашими днями рождениями и пожелать вам исполнения самых главных желаний и ваших мечт в наступающем году но сейчас давайте посмотрим что же будет происходить в вашем году для тех кто родился в период с 23 по 20 по, по 30 ноября ну, Я указала 23-е, здесь в данном году, всего в сегодняшнем году, в 2021 в знак Стрельца входит Солнышко уже 22-го числа. Вот эти вот даты, пограничные, они могут немножечко плавать. Ну, Поэтому можем считать так, что рожденные с 22 по 30 ноября для вас год откроет атмосферу для творчества, баланс ожидаете между любовной... Романтикой и реалистичным подходом Также этот год для вас, для вас будет благоприятен В плане укрепления отношений Которые основаны на общих интересах Для новых знакомств, в поездках и для самих путешествий В работе для вас возрастет поток амбиций, доход Который может значительно возрасти и приходить из разных источников Также будут успешны учеба, сдача тестов и экзаменов ну, давайте посмотрим астрологически. А для вас Марс идет по вашему 12 дому, он связан со всем тайным, имеет очень хорошие аспекты к Венере в доме денег, всего материального. То есть это, возможно, доходы из тайных источников, афишируемые доходы. Также это, возможно, какие-то еще и любовные приключения скрытого характера. И они могут быть для вас материально выгодными. Плюс вы очень продуманы, вы очень сосредоточены на партнерстве, на взаимодействии с партнером. Но, обратите внимание на эту оппозицию. Она здесь, конечно, уже расходится, она уже практически не действует, ну, разве что, тут 4 градуса орбис, ну, в каком-то слабом варианте, возможно, рожденные там с 22 до 25 еще могут ощущать на себе вот эту вот оппозицию. Она может тянуть вас что-то изменить в своей работе, кардинально поменять работу. Например, для тех, кого что-то не устраивало, могут все-таки изменить либо условия труда, либо задуматься о совершенно новом своем каком-то предназначении, о новом месте. Труда. еще это указание на то чтобы вы уделили максимум внимания своему здоровью для кого это актуально Но в целом вас этот год ожидается для вас этот год ожидается достаточно позитивным легким может быть не очень благоприятным для того чтобы менять транспортные средства и вообще для коротких поездок я бы сказала ну, может идти с некоторыми осложнениями, с трудностями. То есть, при, также будет трудно договариваться, то есть, входить в какие-то договорные отношения тоже будет не, не так легко, как хотелось бы. Учитывая, что официальный управитель, символический управитель дома любви, дома детей находится в 12-м доме, это, наверное, ну, и с одной стороны, вроде как не очень хороший год для вынашивания беременности, а с другой стороны, почему бы нет, поскольку Марс находится в своем знаке, в своем управлении, имеет хорошие аспекты к Венере. Так что да, может быть, вроде бы как ничего ему и не мешает. Свою любовь и вопросы с детьми вы в этом году особо сильно афишировать не станете. Далее, для тех, кто родились в период с 27 ноября по 18 декабря. Для вас этот год повышает вероятность неожиданных перемен в любви и в семье. Высокая эмоциональная интенсивность поднимет на поверхность давно беспокоящие вопросы. Открытие этих моментов может дать шанс пересмотреть то, что уже не работает, и перестроить отношения на новый уровень. Но давайте посмотрим чуть более подробнее. Здесь у вас Марс все еще продолжает свое движение по 12-му дому, дому всего скрытого. Это, кстати, еще указание на эмиграцию для кого-то, может быть. Имеет прекрасный аспект к Нептуну. Это шикарный аспект, который говорит о том, что вы будете в гармонии со своим эмоциональным началом, со своей энергией, вы будете ее как-то правильно вкладывать, правильно будете направлять, вы будете воодушевлены, во воодушевлены. И знаете, вот такое ощущение, что вы будете очень сбалансированно и гармонично действовать. Вот будете правильно расставлять приоритеты, будете правильно расставлять свои силы. И все, что будете делать, вам будет приносить это положительный результат, особенно в материальном плане. Плюс обратите внимание на вот этот вот денежный аспект, когда Венера соединяется с Плутоном в Козероге, это придает большое, большое значение материальным ресурсам, то есть умению притянуть и удержать очень хорошие, крупные, скажем так, материальные ресурсы возле себя, хорошо заработать, правильно вложить. В частности, Прямая Венера, она говорит об очень хороших крупных вложениях То есть для тех, кого интересует эта тема, то не бойтесь Особенно в плане недвижимости и каких-либо других долгосрочных проектов Строительства, например Остается напряженная ситуация, связанная с короткими поездками С короткими путешествиями, с договорами Здесь огромная непримиримость с, может быть, с каким-то существующим порядком, но он может касаться, например, вашей работы, может быть, здоровья одного члена вашей семьи. Вот такое ощущение, что вы будете за кого-то бороться или что-то отстаивать. Вот ваше влияние будет оказываться на этих людей. Но, в принципе, для вашей семьи ваша активность, она будет благоприятна. Очень хорошо для дальних поездок, для путешествий будет этот год. Много-много сможете получить для себя каких-то ну, удачных обстоятельств для совершения каких-то своих важных планов. Далее, для тех, кто родился после 13 декабря, на первый план выйдут вопросы, связанные с расширением бизнеса сфер вашего влияния. Дело начатое в этот год будет постоянно развиваться и расширяться. Особенно хорошо пойдет работа в сфере образования, связи с иностранцами крупномасштабной деятельностью. Но не стоит браться за необъятное и трезво взвешивать свои возможности дело в том что с 13 числа марс перейдет из скорпиона в ваш знак а как раз Меркурий переместится в козерог то есть Меркурий переместится в зону денег то есть вы будете очень много общаться контактировать, строить планы передвигаться по финансовой теме а вот ваша личная активность она возрастет и выйдет из 12 дома в ваш первый ваш первый это когда вы сами очень много двигаетесь очень много строите различных планов, активничаете, уверены в себе, даже самоуверены. Многие из вас будут в себе настолько уверены, что готовы будут свернуть горы. В общем-то, поэтому вам здесь и дается ну, предостережение, чтобы вы не хватали за миллион дел сразу. Все-таки э, рассчитывайте свои силы. Обратите внимание на этот квадрат от Нептуна в вашем символическом доме семьи, недвижимости к вашему солнышку. То есть это, возможно, преувеличенные какие-то планы относительно ну, действий стенок своего дома. Вот здесь вот будьте осторожны, чтобы не настроить себе чего-то такого, что будет потом в итоге сложно осуществить. Касаемо дома, семьи, недвижимости. Касаемо любовных отношений, здесь тоже могут быть некоторые трудности, поскольку здесь идет уже, может быть, некоторое противостояние. Знаете, может быть ситуация, когда вот ваши эмоции, ваш темперамент, он будет вас захлестывать настолько, что вы, ну, то есть будет лишать вас трезвой оценки ситуации. Важно не спешить принимать серьезные решения в следующем году. Итак, очень важный будет период для тех, кто рожден после 19 декабря. Венера становится ретроградной. Для вас год не подходит для заключения брака с новыми партнерами. Ну, Единственное, для кого он подходит, это для тех, Тех людей, с которыми у вас когда-то были отношения, но потом они как-то потерялись или что-то не сложилось. И вот теперь вы встретились и возможно возобновление с ними. Вот с такими людьми, да, может быть. Инвестирование начала бизнеса, имеющего непосредственное отношение к финансовой деятельности. Приобретение предметов роскоши, поскольку Венера связана напрямую с красотой, с роскошью. И косметологических операций. То есть, если вы их не планировали ранее, а вот будете собираться только делать в этом году, то знаете, что это не очень хорошая идея. Может получиться так, что вы сделаете себе какие-то важные изменения во внешности, а потом Венера станет прямой, и вы... Ну, разочаруетесь в результате, подумайте, что сделали это зря. Вот, чтобы не пришлось исправлять, это, наверное, не так уж просто и недешево, не то лучше не рискуйте. Действуйте старыми проверенными методами. Год благоприятен для старых друзей или потерянной любви, восстановления с ними отношений, продажи ненужных вещей, залежавшихся товаров, застоявшейся недвижимости, приобретения антиквариата и любых поддержанных товаров, для повторных переговоров, касающихся финансов, например, пересмотра условий договора, банковского кредита, хорошо заняться юридическими вопросами, имеющими давнее происхождение». Также очень важная информация для тех, кто родился в период коридора затмений, рожденных с 19 ноября по 4 декабря. Ну, я указываю 19 ноября, хотя ну, для вас это будет 22-23 ноября, поскольку стрельцы именно с этого периода и начинаются. Так вот, именно в это время вступает в действие коридор затмений. Он принесет в жизни многих из вас серьезные преобразования в сфере работы и здоровья. И многим из вас в этот период придется сделать выбор, который впоследствии будет расценен как единственный самый верный и удачный. Более подробно о коридоре затмения, о том, как он будет иметь влияние на рожденных в этот период, я рассказываю в своем отдельном прогнозе. Я оставлю на него здесь ссылочку. Будете смотреть. Теперь хочу представить для вас очень важный, ну, не график, а такую, знаете, шпаргалочку для вас по событиям, куда стоит направить свою активность в следующем году. Можете для себя ее выписать, я думаю, что для вас это будет интересно, а потом сравните. Итак, борьба с остальными врагами, лечение, ну, в том числе и больничное лечение. Амбулаторная закулисная деятельность 20, с 23 ноября по 12 декабря. Для этого этот период будет благоприятен. Значит, время начала каких-либо личных действий. начала вашей личной активности после 13 декабря до 23 января. Там будет еще в январе ретроградный Меркурий. Я тоже расскажу об этом периоде. Будете потом сопоставлять эти даты. Значит, во время ретроградного Меркурия желательно не начинать что-то новое, а активничать уже со старыми проверенными делами и людьми. Так, ценности и приобретения после 24 числа до 5 марта. Короткие поездки, контакты, дела с двоюродной роднёй, соседями до 14 апреля. Вкладываться в семью, в дом недвижимость после 15 апреля до 24 мая. И так далее. Теперь следующая тема. Это у нас сфера отдыха, подарков, удовольствия, любви. Значит, обращайте внимание, что ценности приобретения желательно делать уже после. Ну, вот как раз начиная с ваших дней рождений. С 22 ноября и аж по 5 марта, за исключением периода ретроградной Венеры. Ну, я бы сказала так, что на ретроградной Венере, которая будет с 19 декабря по по-моему, 29 января, не очень хорошее время для того, чтобы вкладывать свои финансы, но, тем не менее, ну, и приобретать что-то очень дорогое, ну, например, там, антиквариат, ну, антиквариат можно, ну, например, золото, недвижимость, продавать, да, приобретать не очень ретроградная Венера, она говорит о том, что во все ваши действия, они должны быть тщательно продуманы и спланированы. Вот в этот период как раз лучше продавать и получать подарки, чем покупать. Так, теперь короткие поездки, контакты с 6 марта по 5 апреля. Значит, в дом, семью, недвижимость, вложение после 6 апреля до 1 мая. Очень благоприятный период. Весна вообще самый будет благоприятный период для знаете, такое вдохновение для творческого роста. Будете, знаете, буквально ну, летать, окрылены различными задачами, какими-то удовольствиями, будете наполнены. Очень будет приятный месяц. Апрель, май это, наверное, два таких самых будет удачных месяца в этом году. Самых приятных месяцев. Неудачных, а приятных. Так. Партнер, для партнерства очень благоприятный период после 23 июня. так Для поездок для высшего образования с середины августа хорошо до начала сентября. Заниматься карьерой статусом очень хорошо сентябрь месяц. Затем энергия пойдет на спад и нужно будет немножечко отдохнуть. так Далее. Сфера контактов, дорог и договоренностей. Значит, не время для смены деятельности, подписания договоров. Важно уделить внимание решению старых вопросов по работе и провести обследование организма, заняться лечением хронических заболеваний. Вот эти периоды с 14 января по 4 февраля, с 23 мая по 2 июня. Также не время для новых знакомств, но для встреч с бывшими и прояснения с ними ситуации. до окончательного расставания с 10 мая ну, для тех, кого это будет актуально по 22 лучшее время, чтобы встретиться с друзьями с 10 сентября по 1 октября я хочу сказать вам, что я очень тщательно высчитывала эти даты подбирала на вас все это поэтому может быть так вот видишь по галочки все-таки себе эту информацию оставьте, перепишите запишите, потом сверите я думаю, что для многих из вас это поможет так, и с 29 декабря по 11 мая потом с 28 октября по 20 декабря 22 года время улучшить отношения с дорогими вам людьми, также для зачатия кто планирует ребеночка Подходящее время для переезда, ремонта, для покупки и продажи квартиры, дома, земельного участка. Успешный период ждет тех, у кого работа или бизнес связаны со сделками, с недвижимостью, строительством, сельским хозяйством, оказанием услуг населению. Также в течение всего года Сатурн будет находиться в вашем третьем доме, отвечающем за коммуникации, поездки, учебу. Он будет благоприятствовать деятельности в этих областях. Ваши осуждения станут более зрелыми, аналитические навыки повысятся. Благодаря этому вы сможете принимать более правильные решения, а также преуспеть в учебе. У вас появится множество возможностей для расширения бизнеса и упрочения своего социального статуса. Помощь братьев, сестер или одноклассников поможет преодолеть препятствия и проложить путь к успеху. Ну что ж, трицы, желаю, чтобы этот год стал одним из самых счастливых для вас. Благодарю вас за ваши лайки, подписки, комментарии. Пожалуйста, будьте активными. мне очень приятно ваше внимание. И до встречи в следующих прогнозах.